В этом видео я буду говорить об одном из способов работы декоративными материалами Итак, в качестве примера я буду сегодня использовать материал в основе которого лежит сетка поверх этой сетки нанесен рисунок краской и э, нанесен глиттер так перед раскроем перед тем как заносить его вообще в ваше рабочее помещение на улице хорошенько его стряхните лишний не приклеившийся глиттер лишние блесточки удаляться с поверхности материала возможно не до конца но во всяком случае их значительная часть вот конкретно этот материал у меня вообще ни одной блестки нигде на моем рабочем месте нету, а бывает так, что немножечко остаются, все равно какое-то количество еще потом осыпается, но основная масса, которая должна была обсыпаться, она, если вы сразу стряхнули, она останется за порогом. Итак, после того, как вот этот нюанс вы сделали, что мы делаем дальше? Например, его подобный материал можно использовать просто кроить как обычную юбку, обычные детали кроя, а можно вырезать на отдельные фрагменты, на отдельные элементы, отдельные лепестки, цветы, ну, в зависимости от того, какой перед вами рисунок, какой узор. Итак, я сейчас вырежу несколько цветков. И что можно из них формировать? Вырезанный цветок мы можем использовать, опять-таки, в таком виде как он есть а можем еще кое-что предпринять во-первых как мы вырезаем тут наверное каждый может подобрать для себя более удобный способ более удобный инструмент то есть что я имею в виду? ножницы побольше с лезвиями более длинными или более короткими мне нравятся маникюрные ножницы очень близко-близко вплотную к прорисованным линиям я разрезаю ножницы как вы видите у меня лезвие немного округлены это позволяет мне тоже легче работать во всяком случае мне легче за счет того что ножницы маникюрные маленькие они более легкие руки не так устают внимательно перед тем как вырезать я вникаю в рисунок и думаю какие детали мне отсекать какие участки допустим мне вот не нужен вот этот вот вот эта веточка вот этот бутончик я буду разрезать посерединке. а можно было пойти и вокруг мне сейчас так не надо поэтому я перерезаю вот такому же принципу мы работаем не только вот просто с декоративными материалами за счет декор вот этот за счет краски и глиттера сделаны, но и просто с кружевными материалами можно разрезать на отдельные фрагменты кто, кто из вас не знает на э, отдельно край, отдельно аппликации либо какие-то отдельные фрагменты аппликаций но в отличие от кружев эти материалы никак дополнительно не надо фиксировать перерезанные нити, а просто, поскольку здесь нити нет, а это краска и глиттер, просто перерезаем ножницами. И все. Итак, я вырезала несколько элементов. Вот один из них, самый крупный цветок. Теперь я его буду пришивать к своей юбки к уже готовой юбке можно пришивать к деталям кроя в зависимости от того с чем я работаю с чем вы будете работать пришиваем на абсолютно разные поверхности то есть что у нас задумано если атлас значит атлас если фатин начать фатина органза другие материалы то есть то что у нас задумано самая главная мысль во-первых то что подобные материалы можно разрезать на отдельные фрагменты и можно использовать как целые фрагменты так и из обрезков фактически можно формировать путем сборок с одной стороны можно формировать различные розы то есть стандартная улитка которую мы делаем ее можно сделать вот на вот таком обрезке откуда он у меня взялся я повырезала несколько отдельных отдельных фрагментов и у меня Остался, вот я покажу в начале, когда мы покупаем материал, вот у нас просто обрезан наш материал ножницами. И вот у нас перерезанные получаются фрагменты. То есть здесь целые уже, целые я себе поразрезаю так, как я считаю нужным, но остаются еще вот такие перерезанные частично. Как их можно использовать? Можно, как я уже сказала, призборить один край и сформировать из них цветок ту же розу например самый простой примитивный способ изготовления розы я думаю он вам известен у нас получится не всегда роза у нас получится какой-то фантазийный цветок в зависимости от того какой рисунок у нас был дальше например вот у меня есть такой фрагмент вот он перерезанный здесь я ищу максимально близкий к такому и закладываю буквально одну складочку с одной стороны и со второй я заложу такую же. И у меня получится крылья бабочки. Вот можно сделать стрекозу. То есть опять-таки все зависит от того, с каким рисунком мы работаем. А с вами была Алена Пекур, дизайнер наряда для торжеств. До встречи в новых видео.